Вам не выпросит бы вы бесполезные. Вообще просто ненавижу вас. Видите тут? Думай, как заполучить камень Клевера, потому что думаю, ты... он же у того по находится. Мы не знаем, у кого он находится. Ну, я думаю, то, что вот этого как его там звали Олег, да? Нет, Адриан сказал то, что он потерял память. Я тоже подозреваю. А, -а, -а он а потерял память. Ну, опять же, а это не бедный, просто... Да, так жалко. Стой. Ой. Они сегодня же не день, когда приезжают? Прикольно, сегодня они приезжают, конечно. Надо пойти постретить ее. Она ну, Я А, супербусь. Я супер Гозе. Хлойка. Хлойка. Привет. А, ой, привет. Лоид, А, что ты тут делаешь? Так, Лоя пришла к нам по делегатному вопросу. Ой, ничего, ничего, привет, дорогая. Приходите, чай, чай будем пить. Приходите, чай будем пить. Да, мы э, тоже. Чай очень, да, просто. Захвати перед дверью, закрывает. с мамой. Да. А а Зоя, зои ли, твоя сводная. Зоика да, она обрешно. приемная. Она приемная. Она сводная. Она приемная. Яй, потому что я главная <мех> вручка. да. Вруска, никогда не врёшь. Ты никогда ну, не, не врёшь, Самое самая честная девочка. Я хочу, что я приехала, да. хочу помогать вам с ориенцем, он так называется. Да. Что ну он? вот, пойдем. Так. так, где у вас тут салон, я тоже перекрашиваюсь. А, салончик вон там. Не там, а. А, не, салон, не, там, не там, не там. Салончик. Какой Я, вот я Так, я покупал в магазине Олега. Не... А -а -а, сейчас его найти забью. А там есть в другой явилась? магазинчик. Да ладно, в магазине Фрумикса. <свят> Фрумикса. З. -эзет. Фрумикс -эзет. Фрумикс эзет Так, я посмотрю, что лучше вы нэти. Ну, гадай свой телефон. О, боже. Фрумич КЗ. Да, смотри. По навигатору пойду. Навигатор, он там рядом. Так, так, так. все, я знаю где. А ну, телефон. Действительно. Я покупал в магазине а Лего. телефон мне не хочется дать, а? Я по навигатору иду. Потом отдам. Тогда дай. Потом Если он помшат для тебя. Ну, айфон. Не важно. Это айфон вообще-то Да, нет, это не слово красоты. А, слово красоты, че? город еще находится вон там он то что вообще да магазин да магазин алигая да здесь вот тут. да да да там магазин алигая это не его магазин это его магазин он, не он не его ориентировал ничего да че ты врешь еще что он ориентовал магазин где написано лупсика лупсика голагупсика фамилия mm. драчильнин что а, да, его это зовут же Радарка. Радарка. интересное фамилия, его, Драчинков. Дима. Дрочинков? Дима, Драчинчитри. Да, да, да да, дай, да, да, да, у него да, да, Если сегодня учительница говорила то, что а, вот фамилии придумывали по действиям, то есть сделали действия помнят. По а Ладно, возьмем тут белый. Потом оплачу. Не обязан сейчас заплачивать. Все, пошла, переодеваться. Ко мне не заходить Ну-ка, фрейс, у нас. Только не могу заходить. Ты. Иди повесишься. О, Иди повесь. Ну ты. как? Секунд покрасил волосы. А, как а, а, 30... Какая 30... Время, 30. ты время, время Как ты время считаешь? Прошло три часа, мы тебя тут ждали. Да без разницы за сколько времени. Давай, сидань. И приветствую А ты позовешь фамилию Ты, ты. бабаун недоделанный. Так идем к вам влогово, полбесы. Да, еще громче это кричи. Ещё, громче, еще огромный, еще не обойдешь, что так прыгает. Альянс, наверное, помогает. Да, альянс помогает промо промофиенный. У вас новая функция в альянсе. Ну ладно, посмотрим. Да. Что. Нет, никаких ну, наверное. Там добавила, Но... как всегда, без меня. Да. Э, ну да, конечно. есть. Разработчики сами добавляют для себя. А можно там, короче, всякие эффекты, мощности тебе. Ну, поздравляю. Так, А, да, это сама добавлю. Паркуристка М -м. я. Так, дамы Сы. первые. дамы первые. Вперед! Ааа, -а -а. дамы последние. Я не зайду, пока этот хам не выйдет. Ну вышел. ладно ты. Всего хоро, всего. Вот, спасибо, Лайла. Он вышел. Так идем, ваша тупая голова. Выше, выше, дай, закрой глаза. Закрылись, все. Теперь мы тебя здесь не оставим без Это не камень. деланый камину. Трансформация. Итак, ты узнала нашу личность. Ты вообще просто бамзиса. Так мне сиди для этого. Темным адмиралом. У меня есть идея для альянса. Ну, чтобы он давал... С сил... джентльменом альянса идеи. Нет. У нас хорошие идеи дали. Он дает силу, мне рассказала мама. Просто дает силу. А теперь мне сиди, чтобы он давал какой-то знак, то что какая сила у него. И оружие. подождите подождите Так, а кукулугот, где бабочки? Так, одну вообще-то ты готовишь, то что забыла. Я одну готовишь, а он одну. Вот. Ну, и что? Держись, создай акуму. Вот одна акта. Плечи акумы. А. А. А. А. А. А селайся лети это моя кума так возьмь этого ее и, и уйди отсюда подожди давай сорви ее отсюда лети вторая а теперь с помощью альянса передай мне то что я Николичонок ты уже готов слышь давай быстрее ну быстрее арьеси твои твои сила теперь моя передача Давай поженимся. Да, давай ты. Ти Тики созидание. Я передаю Тики тебе эту силу созидания. Вот и все. Давайте трое, может быть, будем троем или двоем. А, может быть, мы вот это вообще. Костюм, который я так хотела. И оружие. Давайте нападать сегодня не будем. Ой. Зачем мы? спасибо. Вояж. Вояж. Тут... Калки. Какого-то долго я вояж. Секретарцыан. А, а так долго говоришь? вообще ну, подожди, что подожди, там же объединение вот это все мухры мухры. Какое нафиг объединение? Ну мне там нужно сказать, все. мне а, я... все вы... лучше а Я. Давайте выискуем, что а лучше. Ты все отрякуешься. Я помню, отзываю это... из тебя, умный матерка. Сгоняй сразу. Может ты тоже изгонишь, а? Я оттиряюсь от тебя. Вот вам сработало. А, -а, -а, -а, -а, -а. может вам обратно? все? спасибо. Я буду с вами вам помогать. Туда водить людей и ходить по всему городу, чтобы вы поселяли от Пока, дурачьё. Сама дурачьё. Сама ты. Тут а? Бражник, помогите. Бражник дома. Куда меня праздник, я не Бражник. Что ты, а что? Вышмелись? Я Я башню, расскажу башню. всем твою личность. Ты что думал? Я рад скажу, что ты твоя мама из-за нас. Кому ты расскажешь? Никто не поверит. Людям. Тебе дурачье, ты. Да что, правда что ли? Она тебе вырежет одно место. Тебя сейчас вырежу. Ай. Ты не видела, как я? Ну. Потом посос... э, потом мы вот это посостязаемся. Да выгоревели, выгоревели, выговори. Да все пошли поезд. Кого Не знаю никакие враги. Ну просто один, тут один, короче, человекенчик есть, его радит зовут. Да и ладно. Куда-то в пекарню куплю поесть ты. И... Мы дешли. Тебя подтолкнуть? Тебя потолкнул. О, там кролик. Кролик, привет, кролик. Сабина очень хорошая Ай, я мора. упала. Помогите меня, я, короче, меня уклонит столкнуло. Все, ай, ладыська. Ладыська умирает. Посидите. У меня ладыська вздыхает, помогите, пожалуйста. Спасибо, <соценно> Аремка, Север Герой. -ля -ля -ля. Не забудьте вернуться. Очень опасный. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. Ладочка. А лодичка умирает, ай. Лодичка умирает. И водичка да, так прикольная. Мы, а водичка бежали. вот эта э, в поезде, бежали там типа, бежали уже, бежали. у тебя там в поезде? Ой-ка, алло, мне лодичка, там повернусь, а у тебя там водичка течет в поезде? Нет. Так, всё, садимся Понятно. на поезд. Ставим тортик, будем ехать и кушать тортик. Уезжаем с тобой. Город странного.